Я видишь хулиганские эти. Знаете, да? Да. Давайте хулиганские. Неудобно. Как... Да ладно, сейчас люди они да. современные. Муж <с жене <с говорит, я тебя не трогаю, я тебя жалею. А она говорит, а я думала, не хочешь, я соседу даю. Да, такой сильный-сильный. Сильный, да? Да. А что-нибудь еще такое? Интересно, для людей, для людей, вот, чтобы, как бы, ну, я вот тоже люблю смотреть, бывают, анекдоты, вот, и, как бы, но в основном рассказывают дилетанты, как бы, вот такие, как я, например, я ща, себя считаю в этой сфере, я пока только учусь рассказывать да. дилетантам, я еще и, плюс мой возраст, наверное, молодой, вот, да. а вы уже пожили, и жизнь да. уже увидели, рассказываете как-то более... А я в газете интересно. читала вот этот анекдот.